Так, куда мне ложку, друзья, присобачить, приспособить? Положи-ка ее к себе на коленку. На мою лысую, друзья. Как моя голова, башка под шапкой. Кстати, не видно под, под этой ушаркой. Но она такая же у меня улицая, как эта коленка. О, oh, моя башка. Давайте попробуем. 아, нам не корешки, а вешки. Mm -hmm. Знаете, друзья? Очень вкусный торт. Я на весь перемароч. Я хочу эту ложку испробовать. Вот такой вот, друзья, торт. Я не буду например, сегодня его себе в лицо там пачкать. Видите, я этой ложки. Я не знаю, дотянусь я до нее нет. М -м -м. Друзья, знаете, тортик немного суховатый.